Всем Добрый день! С вами программа «Звезды русского мира» и у меня в гостях первоклассный баянист, автор-исполнитель и композитор Сергей Войтенко. Приветствую! Приветствую! Я бы хотела познакомить наших зрителей с твоей видеовизиткой, которая очень кратко расскажет, на самом деле, кто ты и вкратце твою, твою историю. Сергей Войтенко – певец, композитор, автор-исполнитель, основатель дуэта «Баян Микс». Говорят премии года, звезды дорожного радио, золотой граммофон. Более того, на счету огромное количество российских международных наград. Твою прекрасную песню «Мы с тобой одной крови" и «Просто надо любить город М» знают практически все. А Баян Микс еще известен помимо России и за рубежом. Может быть, ты порадуешься какой-нибудь своей первоклассной игрой вкратце в качестве визитной карточки в начале программы? В качестве визитной карточки? Маленькая, да. Отлично, отлично, я считаю. Расскажи про свой инструмент, который был изобретен давным-давно. Недавным-давно. Баян был изобретен в 1897 году. Ну, это не вчера, согласись. Это ну, и, не это, это... и это гораздо ну, да, позже, это... чем любые там фортепиано, скрипки, виолончели. Все думают, что баян – это такой старинный, старинный инструмент. На самом деле, один из самых молодых инструментов. Но из-за того, что он, скажем так... Когда не успев родившись, не успев э, родиться, он из младенца превратился уже в старца э, по своему жанру. То есть он как бы сразу ушел в народ. Сразу ушел туда, знаешь, сделал завалинкой и так далее, и да, так да, далее. Да. И поэтому все думают, э, баян – это, значит, старинный инструмент, это русский народный инструмент. Да, он русский народный. Ну, русский, русский мастер его придумал, Павел Чулков, в городе Самара, кстати. И получается, 1897 год, то есть в двадцать втором году мы будем праздновать 125-летие этого инструмента. Вот. А мой конкретный инструмент – это моего производства, я их делаю в Италии. У меня свой цех в Италии. И... То есть, в принципе, каждый желающий может да, их приобрести... Желающий их мог... Очень популярны эти инструменты сейчас в России и раскупаются как горячие пирожки. Это же скажем. отлично. Но, между тем, пока мы говорим про твой прекрасный инструмент, я хочу подчеркнуть тем, кто не знает, что буквально в прошлом году ты с размахом отпраздновал свой юбилей в Кремлянском дворце. И на одной сцене были великолепные твои Расскажи, каково было? Ощущения. Ну, мне, во-первых, было очень приятно, что в моем концерте принял участие мой кумир моего детства, мой, скажем так, наставник, старший друг, много эпитетов можно к этому человеку применить, применить. Лев Ильянович Лещенко. Действительно, мой хороший друг, он мне помогает, он меня наставляет, он мне что-то советует, вот. И я никогда бы и не мог мечтать, что когда-нибудь на, на одной сцене мы с ним да, будем. будем. А еще я не мог мечтать, что он вообще споет мою песню. Я же песни сочиняю, вот. И сочинять я их начал еще с детства, с 7 лет. Но меня всегда, знаешь, говорили: так, ты сначала научись играть, а потом ты будешь композитором. И вот на самом деле. Я с этим, вот единственное, вот, с чем я был не согласен не согласен до сих пор, и на своих мастер-классах, когда их веду я говорю, давайте детям возможность творить и проявлять себя. Не зажимайте их таланты. Потому что, когда я сочинил, например, первое произведение свое, которое прогремело на весь мир, «Откровение», это мне было уже 27 лет. Ну, то есть, как бы, ну, я, его, я же говорю, что сочинять-то я сочинял 7 лет, но не выносил это все на, на публику. И вот посочнил произведение откровения оно стало популярным, его играет сейчас весь мир. И вот После этого я начал много сочинять камерной музыки для баяна, для симфонического оркестра, для других инструментов. А 6 лет назад я начал сочинять песни. Вот И, собственно, вот возвращаясь так, таково, к любому да, варианту Челещенко, да. Да? Да, я очень рад, что он взял мою песню и сказал, «Старичок, у тебя прекрасные песни, давай мне что-нибудь еще такого же подобного». Также мои песни поют Денис Майданов. Ты предполагать, что ты подпразднуешь, я бы сказала, такое и творческие, ну, ты праздновал свой юбилей день рождения, юбилей но был, что знаешь... он когда то совпадет с твоим творчеством, что на сцене будут известные артисты, кумеры. И мы, конечно, ничего не предполагаем, мы только мечтаем. И, конечно, когда-то когда в детстве я мечтал о том, что я буду где-то на больших сценах выступать и, собственно, всем людям, всем зрителям тоже говорю, мечтайте, и мечты сбываются, на самом деле. Бойтесь своих мечтаний, потому что чем, чем... Реалистичнее мечта. Нет, наоборот, чем э, бесшабашнее и безумнее мечтать, тем быстрее. Но ты нам должен бывает. ее представить. Да, я, я имела в виду реалистичнее, когда ты точно представляешь в картинках, как это будет. Ну вот Лео я в картинках не представлял своем концерте. Поэтому это для Но, меня было. Да. Так вот, да, я в прошлом году отметил юбилей. И это юбилей был и меня как исполнителя, и как композитора. Поэтому было очень много гостей. Кроме Льва Варьяча была Марина Девятого Денис Майданов, ну и много-много других артистов, которые пели мои песни. Ну, да, я очень рад, что наступает время <laughs> юбилеев, и теперь это каждые, каждые пять лет будет продолжаться, и причем хорошо, что у меня еще есть коллектив, у которого тоже, тоже юбилей, поэтому, грубо говоря, раз в два-два с половиной года я буду праздновать какой-то юбилей, юбилей очередной, поэтому возраст на самом деле самый прекрасный наступает. В Канаде и в США кто приходит на концерты? Поскольку, а, поскольку у нас инструментальная музыка, поэтому приходят все и иммигранты. Ну в том числе, поедешь но... же на русском? Мы же играем за границей, мы в основном играем. В основном. В основном играем, да, потому что это, это танцы мира, это классика, это какие-то современные хиты э, Эстрадные то есть какие-то песни переработанные в, в дуэт Ты баян -микс. Но теперь настрое, то есть теперь Сергей Войтенко и Баян-Микс, то есть теперь настрое в дуэте Баян-Микс теперь Ты участвует. Ты Баян и еще. Не, не, не. я один. И еще два э, моих партнера Сергей Котков и Ренат Димаев, Они тоже с Баян Это как раз и есть сейчас дуэт Баян Микс А я себя несколько лет не назад... Вы не будете переименовывать в трио раз, Нет, а Сергей Войтенко и Баян Микс Я просто выделил свою фамилию и имя из этого коллектива право, 6 лет назад, и у меня да. появилась наконец-то свое имя и фамилию, потому что меня часто звали, и привет, Баян Микс. Меня вообще Сергей зовут, а, серьезно? Поэтому иногда хочется, чтобы тебя по имени и по фамилии назвали, поэтому так Ну и плюс я же больше пою сейчас. Я сам... Ну, не, не слышала, поешь, говорят, поешь. Я, конечно же, сейчас, наверное, спою самую свою известную песню, которая стала, собственно, основателем моей вокальной карьеры. И, собственно, я благодарен Денису Майданову за то, что он подсказал, показал дорожку и помог. И мы эту песню спели с ним в дуэте, но сейчас я ее спою один. Куплет припев буквально. Yeah. Эх, была не была, конер то дела, кроме тронут осколок залив. Кибель, хмель да посреди трех дорог. Мы всегда выбираем все три. От любви пропадать, Славить и проклинать, сот раз из огня в А Облака, как конвой, И за нашей спиной Города остаются двумя. Мы с тобой одной, той, Мы с тобой, С тобой одной, брата, крещиной, пожар, одной Но с сами судьи, И другими мы не будем. Не будем. Ну, ее можно... Тяжело услышать. сидеть в этот момент, ну, слушайте, хочется потеряться. Пляс шикарный, умный, мелодичный и, тем не менее, очень такие муж, мужские, я бы сказала, песни. Скажи мне, твоя аудитория, кто к тебе приходит, вот как они выглядят? Вот, как они выглядят? Да. Они хорошо выглядят, красиво одеваются на концерты. <с> Это в основном... В основном вот а... когда ты пишешь, ты представляешь себе, для кого эта песня, для кого эта композиция? Ну, Или ты вначале написал... Потому что у тебя было вдохновение, а потом уже аранжировкой и меняешь, и думаешь, как. Нет, я э, выбрал направление. Что артисты четко делятся на тех, кто четко пишет коммерческую историю. И к кто вот, вот я так вижу, я художник, я так вижу. Да, ну, у меня сочетается, вроде как песни. Балансируешь? И, да, и получается, я пишу, как вижу, но в то же время эти песни становятся популярными. То, что очень часто, когда художник, как хочу, так и пишу, да, не всегда попадает в свою аудиторию, не всегда попадает во вкус своей аудитории, в свое время и так далее, и так далее. Часто очень говорят вот, непризнанный гений там своего времени, да? когда-то его э, произведение, неважно, что это песня, музыка, изобразительное искусство, оно становится популярным, может быть, потом, а может быть, и никогда. Все это зависит. Я стараюсь как-то писать, чтобы это было созвучно с сегодняшним временем. Вот. И поскольку я выбрал уже свое направление, и это в основном мелодичные песни с хорошим смыслом, с хорошими текстами, а соответственно это не совсем, скажем так, популярно среди молодежи сейчас, потому что у них сейчас немножко другие ритмы и, скажем так, молодежная музыка, она совершенно оторвалась от того, что слушали мы, когда мы Мы были слушали молодые, другие, ритмы, да, другие вещи, другие вещи. Сейчас вот этот разрыв, он очень сильный, и поэтому вся музыка, которая была раньше, например, там популярной на том же самом русском радио, она сейчас потихонечку превратилась в музыку шансона, радио шансона. Ну, не, не, Душевная не по сути своей, я имею в виду, не по, не по факту, то есть как бы раньше и сейчас до сих пор еще пока ассоциируется радио Шансон с, с группами Бутырка и так, ну, и так далее. Ну, у нас сейчас... Шансон в России в целом очень долгое время был кабацкий, да, тюремный, да, да. а ну, совсем... на самом деле это другая история, да, конечно. Это больше, скажем так, городской романс, да, есть, это да. больше, скажем так, мелодичное, с хорошим смыслом, с хорошими текстами. Конечно. Есть. Вот, поэтому... Вот, и я стараюсь писать мелодичные, с хорошими текстами, с глубокими текстами. Поэтому моя публика, был... это в основном где-то 35-40 плюс. То есть, те люди, которые уже э, повзрослели, уже им хочется послушать и подумать, и поразмышлять, и себя представить, на себя примерить э, эту песню или эту ситуацию, которую в песне описана. То есть, до того, как ты... А... Тебе помогли прийти к мысли, что ты можешь еще и петь, помимо того, что играть. Ты же занимался только, я так понимаю, да, как инструменталист, как музыкант. В основном, Гастролировал. Да. В основном, да. В основном да. Не жалеешь, что и то, и другое делаешь? Иногда бывает, что эх, лучше бы я не пел, лучше бы я продолжал играть на бояни. Ну, я... я могу сказать, что я как слушатель оценила, я прям, ну, я в восторге. Я думаю, таких очень много. Не зря ты все-таки получил такие прекрасные премии. Если ты задала вопрос, а может ответить. Да, но мне интересно, твое мнение. Мое мнение, я так скажу. Я понимаю, что сейчас мы же находимся в сообществе, скажем так, режиссеров, продюсеров, телеканалов, программных директоров, радиостанций и так далее, организаторов. И когда вот произошло это разделение, у многих, скажем так, организаторов мероприятий ну, произошло тоже скажем, ну, непонимание, как это баян-микс, это же всегда был инструментальный, и тут вдруг он запел. Вот. Но сейчас мы уже, как бы, скажем так, приучили людей к тому, что Войтенко поет, баян-микс играет, все, сейчас уже все, всем, всем все понятно. На самом деле не жалею, почему? Потому что любой художник, любой творец, он хочет развиваться. Я понимаю, что многие телеканалы пытаются, скажем так, ну, или ну, там те, скажем так, медиа ресурсы, от которых мы зависим, они пытаются нас все-таки, скажем так, определенные рамки. Определенные рамки. Да. Вот к чему привыкли. Вот мы привыкли к Байониксу, вот вы играли, чего вы начали пить, зачем вот вам это надо? У нас тут полно певцов. А я так считаю, что э, художник должен развиваться. И... В у нас, видимо, в России так принято, что вот если отдел на себя человек одну маску, вот он должен в ней ходить. Почему там многие там, актеры, например, уехали в Голливуд, да, в зарубеж, чтобы сыграть другие роли? Потому что к ним здесь приклеилось, ну, то, да, что кран, тяжело, он да, к ним приклеилось вот это вот, вот, балбесы. А он хотел что-то сыграть другое. Поэтому э, в нашей стране, видимо, менталитет такой, очень сложно вот переломить то, к чему привык Но народ. у тебя получается... Спасибо, я стараюсь, но на самом деле это происходит не, не так быстро, как хотелось бы, и с, с достаточными усилиями. Но это же не значит, концерт... что ты перестаешь как а, а, музыкант гастролировать? Да, конечно. Мы ну, при... то У есть... нас концерты с Баян Микс, мы ездим втроем. То есть, как был Баян Микс, так он и остался. Никуда он не делся. Только добавился еще один солист к баян -миксу. Получается, нам всегда говорили, а почему вы не добавите себе солистку? Вот же у вас там вот Марина 9 вот приезжайте что? с ним. Да, ну, вот, пожалуйста, бы, да. вот, добавили себе солиста. Вот, пожалуйста, песни. Потому что очень часто, когда мы тогда еще начинали говорить, ой, у вас в вашем репертуаре не хватает песен. Ну, чтобы было разнообразно. И вот сейчас как раз это все вот в, в гармонии. То есть мы приезжаем, ребята начинают на концерте играть инструментальные, по пару-тройку композиций, потом я выхожу с песнями, потом я остаюсь что-то попою, потом опять ухожу я, они что-то продолжают с инструментальными вещами, потом мы уже продолжаем втроем и инструментальные, и вокальные. Получается совершенно бесподобный шоу, поэтому очень рекомендую наш концерт прийти. Да, вот э, о том, как происходит вот это вот перелом. Приезжаем на концерты, люди же в основном по привычке еще, поскольку и на телеканалах, еще пока видят баян микс меня как вокалисты видят редко, потому что пока, я же говорю, телеканалы, меня пока еще, ну вот, продюсеры ну, не могут привыкнуть, вот 6 лет прошло, они не могут приспособиться, вот, играй лучше на баяне, не надо пить вот, поэтому когда мы приезжаем на концерты, люди говорят, блин, классные песни, как здорово, что вы поете, а когда вы это начали, а почему вы не поете, я говорю, я пою, на радио песни звучат, смотрите, слушайте, вот. поэтому мы таким образом приобретаем себе новую аудиторию. И она расширяется, потому что в песне есть слово, а слово это всегда лучше, чем просто инструментальная музыка. Инструментальная музыка – это хорошо, это здорово, но через слово мы больше Парада добиваемся. Пора инструментальной музыкой. Можно я песню лучше спою? А, кстати... это, это, это же да. ты, это ты да. гость программы, можешь сделать, плясать, играть, танцевать, пожалуйста. Это песня про фронтовых артистов. Никто до меня не сочинял эту песню. Ни Блантер, ни Братья Покрас, ни Дунаевский. Ну, я про то время имею в Я понимаю, понимаю, Сейчас тоже. Эта ниша была не занята. Представляете, когда мы сочинили с Иваном Овчинниковым, с моим соавтором, текстовиком эту песню, мы удивились, что мы попали в, в ту нишу, которая была не занята. И сейчас эта песня является очень популярной у режиссеров, ее на нарасхват. говорит: дайте нам эту песню, мы хотим понимаю, на нее целый конечно. блок поставить. То, что фронтовые артисты – это целая страничка истории Великой Отечественной войны. Поехали. Необъятны наши Родины просторы И порядка Катюши точно по врагам Несколько минут нам дают на сборы И ревут снаряды тут и там И ревут снаряды тут и там Нет у нас патронов, нету автомата А всегда у нас, так скажем, непростой Бригады музыкальные, веселые ребята и своими на передовой И своими на передовой Паяны заиграют громко Песни улетают мне небеса И звучат со сцены Браво, браво. Я понимаю, почему э, запрашивают в срочном порядке эту песню, потому что это не она очень веселая. Это же, же целые, целая, ну я говорю, страничка из, из Великосейческой войны. Это Шульженко, это Клавдир э, Элидии Русланова. Это же много артистов, которые ездили на фронт, фронт в блиндажах, не знаю, в окопах и так далее. Дух поднимали боевые. А я вот сейчас смотрела, как ты мне исполнила эту песню, на то, как ты даже не смотришь на свой инструмент, руки сами по себе почему-то играют. Я вот думаю, вот это как же так всегда было? Это, ну то есть, как, Когда ты перестал смотреть, на какие кнопочки, на какие клавиши Еще нажимаете? в первом классе. У меня был преподаватель Алла Михайловна и Юрий Александрович Сорокин в музыкальной школе. Вот они меня приучили это сделать. Но это на самом деле технология, которой нужно Ну, то есть, в принципе, можно прям... э, э, э, э, а рейтинг... смотреть? Или ты, э, это дело привычки уже, когда... Естественно, потом... Ну, как бы вы же, когда плаваете, приходите в бассейн, вам сначала рассказывают, куда руки девать, а потом же делать автоматически. Потому что пианист, в принципе, всегда смотрит на клавиши. Не всегда. Но потом ну, потом да. ну, да. Ну, просто у него так он расположен инструмент, что, в общем-то, он может на него смотреть. Он ну, давайте может... возьмем любую другой, например, там духовой инструмент, например, туба, у них находятся кнопки здесь, ну, да, неудобно и неудобно смотреть, поэтому это э, дело привычки и плюс, опять, опять же, ориентировка на клавиатуре для, для того, и чтобы... Тебя не отвлекает, что тебе при этом нужно думать, как петь. Сначала было сложно. Вот. Когда вот. ты только начинал начинаешь, петь. Начинаешь, да. Да, и вот, кстати, я хотел бы про фестиваль, про наш поговорить, мы там добавили сейчас одну категорию, но это мы сейчас чуть угу. То есть ты когда начинаешь, когда ты просто играешь, там, я не знаю, там... Uh, uh -huh. То есть ты играешь, когда... Это одно, одна приспособляемость. Когда ты начинаешь уже петь... Распрягайте доляйте, а я приду, а! Это уже другая приспособляемость. И когда только-только это начинаешь делать, сочетать вокал и исполнение комп компонентов себе же, это достаточно сложно. Но это тренируется. У тебя это хорошо получается. Спасибо. Расскажи про фестиваль, который уже два года. Душа баяна, насколько я понимаю, да? Это да. не первый год. Это большой всероссийский межрегиональный фестиваль, который проводится по всей стране. В прошлом году мы его провели в пяти, в прошлом, в пяти регионах это Московская область, Самарская, Ленинградская, Ростовская область и Краснодарский край. В этом году, вот мы сейчас планируем, летом это будет уже мы выбираем столицы в трех федеральных округах и туда едем, и со всего федерального округа будет съезжаться народ на этот фестиваль Дальневосточный Федеральный округ, Сибирский и Уральский вот федеральный округ. Да. Это большой грандиозный фестиваль, который собирает по 2,5 и по три тысячи участников. Почему? Потому что э, я придумал, что должно быть вокруг баяна собраны все жанры, которые существуют вокруг него. Баяна, аккордеон, а гармония. Я имею в виду, что это вот одна семья, да? Неважно, на чем ты играешь. Главное, чтобы это было вот меха, кнопки, клавиши. И за все время баян э, и аккордеон и гармония, они э, ассимилировали разные жанры. Это и привычный нам народный жанр, и симфонический, э и эстрадный, и, и академический, и э джазовый, и рок-музыка, и так далее, и так далее. Универсальный. Да, инструмент сам по себе универсальный, и вокруг него очень много всего интересного. То есть, например, там ну вот мы знаем, что там хоры бабушек да, поют, аккомпанирует обычно баянист. Или там выходит какая-то эстрадная группа. Там, например, там у Сукачева там есть обязательно там, баянчик, либо аккордеончик, либо в группе там, «Ленинград». Да? Или, например, кто-то поет, а ему кто-то аккомпанирует. То есть объединены все жанры, объединены все профессионалы, непрофессионалы, все возрастные категории. То есть нет ограничений вообще ни в чем. И меня спрашивали, как ты будешь оценивать? Я говорю, я буду оценивать только одна, одна критерия – яркий концертный номер. То есть приезжает артист, либо группа артистов. Поет, танцует, и, не знаю, рассказывает стихи, э, играет, неважно что там цирк даже у нас был, вот, цирковые даже выступления. Важно, чтобы это было хоть чего-то там привязано к этому инструменту. Там, не знаю, там, сам инструмент на сцене находится, либо кто-то на нем играет, либо звуки инструмента в аранжировке существуют. Вот. Я говорю, один критерий, яркий концерт номер. И у нас... Мы получили очень хороший опыт на проведении вот в пяти регионах, что у нас иногда дети выигрывали у взрослых и не профессионалы у профессионалов. Поэтому совершенно объективная оценка происходит. То есть выходит человек, мы на него не смотрим. То есть ну, как бы, мы не, не понимаем... Вас кто это сколько? Это... А? Вас это сколько? Кто в жюри? Несколько членов жюри. То есть от трех до пяти членов жюри. То есть местные члены жюри и приезжие из Москвы. То есть я сижу в жюри как художественный руководитель, у нас есть режиссер нашей программы, который отсматривает номера, потому что после конкурсной программы мы собираем гала-концерт, и получается такой очень замечательный Конечно. концерт, как в, как в советские времена. Там тебе и танцы, там тебе и песни, там тебе инструментальные там тебе и фокусники, там тебе и театр, там тебе и прочитали терки на подбаян и так далее. То есть получается разнообразный, очень разнопланный. Вот. И вот я почему говорил до этого, что мы в этом году внесли новую категорию у нас было всего четыре категории инструменталист солист потом инструментальный ансамбль вокальный инструментальный mm -hmm. ансамбль и творческий номер в творческий номер входит все мы немножко расширили в этом году категории мы добавили туда отдельные хоры потому что как инструментальным ансамблем их не присоединишь как-то ну это не ансамбль это хор добавили еще категорию человека который солист аккомпанирующий себе на инструменте и это, кстати, сейчас, ну, видимо, потому что я начал петь, потому что я начал на телевизоре это появляться. Ты просто да. это, ну, Я оценил масштаб пуст, этого. Я, я пустил, что, что называется, э, челлендж, и в стране значит, начали появляться такие же Сергей Войтенко под баян, поющие себе компонирующие. Так же, как в свое время баян-микс, когда возник 15 лет назад, тоже куча ансамблей появилась таких же подобных в регионе. Так что я считаю, что мы выполняем даже государственную программу, люди, которые обучаются на инструментах, раньше... Они уходили куда-то на другие работы, а сейчас они остаются в профессии, зарабатывают себе этим инструментом на жизнь. Что твои дети думают о том, взрослые? Ну, потому что понятно, что маленький ребенок пока не может думать ничего касательно твоего инструмента. А свой старший ребенок не готов? Он не пошел по твоим стопам? Ему 18 лет, 22 февраля. Хороший возраст. И он сейчас является радиоведущим на радио Китс ФМ. И он сейчас пробует сейчас как телеведущий, и у него это хорошо получается. То есть сейчас есть несколько предложений, куда его хотят взять. Очень яркий, красивый, как папа, такой же скромный и талантливый. Вот. И, но он тоже играл на баяне, он занимался на баяне, 8 лет занимался. Я говорю, бросай. Он говорит, нет, нет, я закончу. И потом он сказал, все-таки признался, папа, да я это из-за тебя делал. Я говорю, ну а зачем? Я же тебе говорил, не, это, если тебе не, не нравится, можешь... Не, не, не, не, не да. Он хорошо поет, он играет на гитаре, играет на больницу, чиняет песни тоже, но он пошел в радиудущей. Сейчас он, у нас м, подготовка к поступлению в Мегемо. Но он может быть и журналистом, возможно, он даже и все-таки запоет, а ты будешь ему прекрасно компонировать. Ну, у меня еще младший подрастает, год и восемью. Он уже там вовсю он Он реагирует на, и у него есть у младшего любимая песня, под которую он как-то реагирует. Они же ну, есть любимая песня. Вот песня, которая как раз сейчас только что вышла новая песня, я спою буквально куплет припев. Песня называется "Дружба одна на всех". Возвращаются в порт корабли, соберемся с друзьями все вместе. Нашей дружной семьи, прозвучат хорошие песни. Мы споем про родные края, про любовь неземную и веру. В своей жизни, в своей жизни понять храня. Братчизны сынов и победу Друзья, нет для встречи побед И неважно, какая погода Дружба одна на всех Дружба одна на всех И песня одна, и дорога Дружба одна на все. Она и, и дорога! Такая песня. Патриотические у тебя, конечно, песня. Душевная. Но она не патриотическая, она про жизнь. Она про, про нас, про, про людей, которые собираются за столом. <как> про наше поколение. Твое молодое поколение, 18 летняя <как> что слушает? Что, что характерно дум... слушать что совершенно думает? разнообразную музыку. И я понимаю, что это поколение вообще... Ты даешь ему Next. слушать какие твои песни и спрашиваешь ли его мнение? Или ну вот, написал и вот, будет так? Он всеядный, как вся, вся молодежь сейчас. Они У них нет сейчас авторитетов и у них нет сейчас кумиров. Это да. Поэтому они слушают совершенно... У них нет такого, как мы, если вот мы подсели на какое-то направление группы, Земфир или там... И все, и мы только это, да. Или там Глупо или там Любе, я не знаю, как в наше время, или там Наутилус, пампилюс Ну, в наше время и групп было, направлений было меньше. Меньше, да. А сейчас такое разнообразие. Поэтому они все ядные они слушают разную музыку. Он слушает элусы и Пресли. Он слушает он слушает современную музыку зарубежных исполнителей. Он выбирает то, что его цепляет. Он не выбирает направления, не выбирает людей, не выбирает артистов он выбирает, ну вот понравился и вот мне это нравится Правильный выбор на самом деле А как ты думаешь, все-таки где принимают э, русскую душевную музыку лучше? Не обязательно ну как бы без слов Вот ты просто говорил, что ты гастролируешь не только же по России но еще и за рубежом по твоим внутренним ощущениям Русскую музыку или музыкантов? Ну, музыка без музыкантов, вот вас непосредственно. Существует, вот когда... почему нет? Ну, существует. я имею в виду, на концерт уже приходит на, на, на вас, на группу, на тебя и баян Микс. Потому что Но люди по же поводу, покупают, когда билеты, по они же баян -микс, приходят к вам. Но ну, вот не могу сказать, Или ты путешествуешь, слышишь отдельно? Нет, от нет. нет, мы все вместе. Я имею в виду, по поводу Mix, Миксового направления, и вот этот инструментальный жанр, он воспринимается везде одинаково. Везде одинаково, хорошо и вс... браво. И всегда нам кричат браво, всегда встают люди уже буквально с третьей, с четвертой мелодии и танцуют и поют. Ну, не знаю, а не видимо, возникало тогда? Видимо, сам жанр по себе такой, что он доступен каждому практически. А вот в тот прекрасный фестиваль, который Душа Баяна не хотелось, не хочется ли интегрировать и сделать его международным, привлекать туда еще и гостей в других стран? Конечно, конечно, я сейчас То есть, это только впереди, да, это только был, была у нас раскачка. Же план. То есть мы начали с одного региона, потом добавилось несколько вот регионов. Вот это прям в этом году у нас федеральные округа. В следующем году у нас будет большой гала-концерт в Кремле, будет победителей, мы соберем на финальный батл, среди победителей еще будет конкурс, потом мы из них отберем самых лучших, и вместе со звездами российской и зарубежной эстрады будет большой вот И потом мы будем проводить по семи федеральным округам, по всем федеральным округам российским, и потом будем уже начать, начинать потихонечку это привлекать европейские страны для начала, ну, азиатские, типа Китай, Корея, Япония, потому что там тоже играют на боевых ограждениях. Это будет грандиозный большой фестиваль. Ну, это будет очень большой отклик. Ну, потому что под эту музыку ее нельзя быть равнодушным. Я бы не сказала, что под инструментальные, ну, под, под инструменты, да, под баян или виолончиль, можно прямо фанатеть, как от поющих там, да, артистов, потому что ты слышишь. Но то, что не пройдешь равнодушно и захочется это сделать неоднократно, это абсолютно точно. Не хочу никого обижать, артистов. Иногда бывает я лучше послушаю плеере. Иногда, а иногда думаешь, ну как я раньше мог жить, и не увидев это живем. Вот поэтому я пытаюсь сейчас, ну, может быть, плохое слово, доказать некоторым людям, которые, от которых зависит судьба артиста на телеканалах и на радио, что вы придите на наш концерт, посмотрите, как люди реагируют, потому что у нас люди... Вот ну, она, живая реакция, не купленная ничем. Они встают, они, они говорят, блин, где вы были раньше, почему, Вас откуда вы, вы, откуда, все, то есть у людей восторг и... Недо... Ну, недоумение, почему вас нет, почему вас почему так вас мало спрятали? на телевидении. Я говорю, ну, к сожалению, не от нас зависящие обстоятельства. Есть определенный костяк артистов, которые из года в год на всех голубых огоньках. Вот, а посмотреть поэтому... нас можно в ближайший концерт. Но я уже говорил в соцсетях, уже реклама идет наших концертов. В Москве либо ноябрь, либо начало декабря. Но обычно в Москве раз в год мы делаем концерт поэтому мы сейчас будем его готовить. В Москве подготовить концерт сложнее гораздо, чем в регионах. Почему? Ну, потому что Москва перекормлена. В Москве очень много артистов, ежедневно выступает несколько десятков артистов. У людей денег больше не становится, и поэтому они выбирают, куда пойти, понимаете? Поэтому заранее нужно продавать концерт свой, заранее, чтобы покупались билеты и так далее. И так далее. Если бы мы были, может быть, представлены на телевидении... Так же, как Филипп Киркоров, мы бы тогда не заморачивались, мы бы за две недели собирали бы зал. Но нам приходится э, собирать зал, так сказать, так сказать ну... Потратив на это потратить некие усилия, на это, конечно. Да, некие усилия, да. потому что, э, когда скажем так, артист не такой глобально известный, как вот а, тех фамилиях, которые я сказал, то люди, мы же привыкли люди, вот если по телевизору показывают, значит, он модный и популярный, если нет, не показывают, значит, ну, интересно, неинтересно. А когда люди приходят на тебя, ни разу не видев тебя по телевизору, несмотря на то, что у нас 15 лет, в течение 15 лет показывают ну, то же самое Баян Микс и меня, вот, ни разу, ну, не попадали, понимаете, ну, потому что нас не так часто показывают. Ну, вот, и они говорят, Блин, ну это же, ну это же круто. Это есть... дорогого это это твой, это, это твоя аудитория, которая уже будет твоей, и она точно не поменяет тебя ни на одного другого артиста. Да. Хотелось бы тебе еще с кем-то в дуэте, или, может быть, еще добавить какой-то инструмент и выступить? Есть ли какой-то план? Или, может быть, это какой-нибудь сделаться международный проект. А некоторые артисты певцы мечтают сняться в кино о какой-то безумной роли. Вот они решили, что вот, вот вот эта роль была бы вот я бы хотел в кино. А бывает, что нет, пою и пою, и мне хорошо. Фу, я -то тоже есть. мечтаю сняться в кино, естественно, даже есть сценарий. Помнишь фильм Братья Блюз? Там юмористическая такая, с криминалистикой Связана там, там бандиты там, И так далее Вот тоже придумали такой же сценарий Только называется «Братья Микс» ну, это... Хотели использовать «Дуэт Боя Микс» для этой, для этой цели И нас в главных ролях то есть там тоже есть такое, Ну, играть надо себя, естественно. Да, себя. естественно, себя, да, да. Вот, ну, надеюсь, когда, -то, когда -то это сбудется. Я, как бы, ситуацию не подгоняю, она сама когда-нибудь исполнится. Вот, второе то, что, о чем ты говоришь, что на международную арену выйти, да. Сейчас мы готовим проект с моими друзьями. Это большое шоу, Accordions World, World Show. То есть вот Душа Баяна только это, вот, скажем так, локально в, в рамках одного концерта и с участием международных звезд. То есть, грубо говоря, приезжаем во Францию, у нас там участвуют э, какие-то звезды оттуда, инструментальные звезды или там вокальные звезды, вокалисты или инструменталисты. Там, приезжаем в Японию, в Анесса Мэнт, и так далее. Э, там, приезжаем куда-нибудь в Европу, там тоже самое Фауст Папети, или там кто-нибудь еще, там какой-нибудь там гитарист и так далее. Я вынуждена завершить мою прекрасную программу с тобой. Я думала, что полчаса — это мало для тебя. Общение с тобой, и, учитывая, что ты еще прекрасно владеешь своим инструментом и голосом, это маловато. <тасплёк> я, к сожалению, это умею. <тасплёк> <ihtim ela> <тасплёк> я бы просила тебя в завершении программы что-нибудь задорное. А, есть одна песня, как я говорю, одна народная песня, которую написал я. Песня «Морошка». <послёк> Когда из дому уезжал Я к не миленькой давал Вернуться на порог Когда морожка зацветет Но за лесной И знали что, А я по призмею в пути Не была очарованная встреча Впереди э Эй, пролетает путь дорожка э Эй, цвет ягода морожка э Эй, а ты ждешь меня Грустишь одна э Эй, эй Браво, спасибо тебе большое, что нашел время, пришел к нам в гости. Увидимся в следующий раз обязательно с какими-нибудь новыми твоими и обсудим новый твой проект. И я надеюсь, что в следующий раз мы точно устроим здесь шоу.